Всем привет, вы на канале Семья Тумановых. Что -на Набрали игрушек, Диме, да? И будем веселиться и играть. Озеро небольшое проезжаем, столько рыбаков. Ой, наконец-то приехали. красота да нам надо успеть в столовую а, а то мы очень спешим а зонтик куда? осторожно. ну что зашли в номер да Дим? все вот наш номер вещи уже здесь я принес да давай разуваемся Дим разуваемся ну что вот такой у нас самокат. Молния Маквин. Вообще класный. Это же твоя любимая тачка, да? Питер. Самокат. смотри. Клас. Класс. классный, классный, Давай. Остаем все. Стоял. Видишь, какой Маквин нарисован здесь. Инструкция по эксплуатации. Детский трехколесных самокат. Вот, сейчас по инструкции собираем. Так. Дима уже пытается собрать Вот это сейчас открою. А я сам колес. Сейчас нужны детальки для нашей сборки. А я колес. О, сколько деталек. Дима уже колеса. Вот, встает. Дима пытается колеса приделать. Ну что, у вас уже что-то получается? Да, уже что-то вот получается. Дима за вот колеса не крутится. <пларк vraiment> Расслабим. Еду, Еду. Вот, березки уже покрыли зелеными листочками. такая красота! Да. Вот наш купон. Смотри, сейчас будешь выбирать. им какую хочешь? Выбрать. Вот эту, вот эту. Вот это страшилку, вот эту? Все, бери страшилку. Бери. Бери, бери молотком, бей. Давай, давай. Сейчас будем. Еще, еще, еще страшные там. и дверь. Страшно, Дима лопает Номера. Всем доброе утро. Доброе. Доброе. Мы пошли в столовую. Завтракать. На улице еще прохладненько, вон солнышко не вышло. Так, это вот вид из нашей столовой. Мы вышли. Куда? Ну куда поедем? Поехали на детскую площадку. Мы ж туда путь держим. Давай. И туда. Конечно. Дима сразу на свои любимые горки побежал. Мама! Вот, молодец. Вот это горка. Хорошая. Мама, Поехали. Ты... Все, что ли, приехали? Мама, мама, меня вот такую горку, Дима, выдумал себе. Мама. мама ты меня Буду, конечно, езжай. А, да! Класс! Да, класс. Что хочешь? Лесенка туда да? Слишком высокая. Мама! ловлю. Ух! Ничего себе как-то скатился! Как ты я, придумал! Мама. Вот ты придумал! Йоу. Вау! У -у -у. <связано> привет. Всем привет. Там вот мама. Это мои новые. Это мама. Там мама только. Я тоже отражаюсь. Выходим на улице, на улице прекрасная погода, солнечная, да? Вот такую вертушку взяли Диме, да? Поиграй, давай, Дим, запускай как она летает у нас посмотрим голуби здесь откормленные домашние вообще не летают никого не боятся потому что они вообще эта штучка очень высоко летает а? давай все отпускай руки вот она просто так так так так пойдем туда в лесок Через лисок у нас тропинка идет, ведет нашу столовую. У -у -у. Поехали! У -у -у. Куда мы едем-то один? Столовую. Дима уже хорошо изучил дорогу к столовой, дайте? Давай показывай мне дорогу. Вот по такому лесочку мы идем. Очень красиво. Тут так вкусно пахнет нам приехала в гости милаша милаша привет Дима счастлив да Что? машины едут держимся да. рядом со мной видишь машина проехала все можем бегать далеко нет далеко не надо вы уже Больше. тут недалеко Больше. бегаете Больше. здорово, здорово. Дим, синий трактор едет, Дим. Как там? Синий трактор едет к нам. А ну, малыш, давай. Попробуй отказать Давай, Дима, дуй пузырики, а Милаша будет ловить. Давай, давай. Вот, вот они. Лови, милаш, скажи скорей. Вот. А ну, малыш, давай. Попробуй отгадать. Дима, ну все, нету больше мыльных пузырей. Дима. Все вылез. Где мусорка? Выбрасываете? Где? Так, мы пришли на озеро, сейчас немножко покидаем камушки. Нет. Много Дима хочет камушков покидать, да? Ну спускаемся. Спускаемся, Милаш, Дим, давай. Он чайки, да? Плавает. Нет. Все, кидаешь уже, Дим, да? Нет. Тихо, Милаша, Милаша, далеко не ходим. Так, ты стой здесь, Ура! тебе далеко нельзя, все. Немножко спусти, Димуль, давай ручку. Все, стоять, вот за этот камень не выходим. Он рыбаки сидят. Холодная водичка, да, Дим? Вода очень холодная, ледяная. Мы не будем купаться, мы Папа, в вот такая вот у нас красота. Скоро будет открывать пляжный сезон. Пока еще очень-очень холодно. Через месяц уже можно будет купаться приходить. Вода вот прозрачная, чистенькая. Ну что, поехали? Дима забрался на маленького олененка -то. Какие птички. А, Дима, цветы, наверное, Давай, подари маме цветы. Дима побежал за цветочками. А -а -а. Какой букетик Дима несет! Спасибо огромное! Вот такие классные цветочки мне Дима нарвал. Пойдем скорее. Гулять дальше. Поехали. А, поставим цветочки. Поехали. Ловить хулиганов. Ловить хулиганов. поехали, да? Играем мы зимой в полицию. Ловим хулиганов. Дим, ты полицейский? Да. Скорей крути педали. Давай. Включай супер мощную скорость. Поехали. Но держитесь. Вот Дима почти догнал хулиганов и перегнал уже. А? Дим, ты мороженку что ли ешь, да? Вкусно? Ух ты, вкусно? А? Девчуль, такая чумазик. Вкуснятина, да? Вот Маме он собирает подарок, подарок цветочки сколько зима уже набрал цветочки ну хватит давать цветочки а то они завянут без водички за не макс не идет не должен идти. Он так леганца привет Вон, он вышел немножко. Пришли мы на автодром. Вот, парк аттракционов. Дима с братом Вадиком катаются. Давай, жми на газ, Вадик.